Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем решать задачи из вот этого сборника заданий для курсовых работ по теоретической механике Яблонского с авторами. Вот данное издание. Сегодня мы будем рассматривать раздел ⁇ Динамику материальной точки ⁇ подраздел ⁇ Дифференциальные уравнения движения материальной точки ⁇ и... Сегодняшняя задача D3. Третья задача по динамике. Исследование колебательного движения материальной точки. В задании рассматриваются... Там есть несколько вариантов заданий. В примере будет рассматриваться вот это движение. То есть, видите, груз прикреплен к пружине, конец которой также перемещается. Вот это у нас рисунок 128 вид А. Вот такое движение мы будем рассматривать и попытаемся с помощью дифференциальных уравнений движения определить какие-то параметры этого движения. Итак, во всех вариантах, представленных ниже, предполагается, что сила сопротивления движения измеряется в ньютонах, скорость движения в метрах в секунду. А величина кси, в данном случае кси это вот перемещение свободного э, перемещения, то есть, извиняюсь, закрепленного конца пружины вдоль наклонной плотности, она измеряется в сантиметрах. На это надо обращать внимание, обратить внимание, скорость в метрах в секунду, величина кси в сантиметрах. Ну, просто, чтобы этого избежать, надо просто перевести в метры. Скорее всего, кси, в систему си. Вот видите, как раз тут чуть дальше по заданию, вот здесь они это самое совершают. Видите, в метрах уже указывают. Итак, давайте читать нашу задачу и определяться что нам нужно будет для ее решения мы решаем задачу сегодня извините мы решаем задачу d3 колебания материальной точки Наша цель, как всегда, с берега дано перебраться на берег найти с помощью каких-то известных методов решения. То есть известные алгоритмы нам надо определиться вот с этими тремя блоками. То есть, что нам дано, потом куда нам требуется прийти, и потом вспоминать, что же мы знаем из решения подобных задач. Давайте посмотрим. Естественно, что нам понадобится, само название подраздела, значит, что знание дифференциальных уравнений движения материальной точки. При решении этой задачи я рекомендую обратиться к решению еще задачи D2 и к тем разделам математики, которые я упоминал при решении той задачи. В принципе, сам метод решения этих уравнений он нас сводит именно к этому разделу. То есть, дифференциальные уравнения, методы их решения. И здесь все будет достаточно аналогично. Итак, смотрим, что нам дано и что нам требуется найти. Ну, вот видите, найти я уже вижу, что уравнение движения груза D. Что же нам дано? Два груза D и E У обоих массы даны Вот они Лежат на гладкой плоскости гладко, Слово гладко означает, что в данной задаче Мы не будем рассматривать Силу чего? Сопротивление движения То есть трение отсутствует Угол наклона плоскости дан Она опирается на пружину Жесткость которой C 6 ньютон на сантиметр Видите, сразу перевод в метр 600 н на метр в некоторый момент времени груз Е убирают одновременно Т равно 0. Так, вот то, что этот момент, в который, убирают движение груза, в, движении, в который убирают груз Е убирают, и этот момент становится начальным для движения, означает, что фактически мы рассматриваем не движение груза D и E, а только движение груза D. Груз Е нам дан только для того, чтобы определить начальные данные задачи. То есть, насколько он еще сместил пружину в начальный момент движения. Потом его резко убирают, и начинается движение фактически груза D под действием вот этой пружины, которая, повторяю, заставляет груз D совершать колебательные движения. Итак, груз E мы в движении рассматривать не будем, только груз D. Значит так. Значит, одновременно нижний конец пружины B, то есть вот этот закрепленный конец пружины, тоже начинает совершать наклонной плоскости движения по закону вот синуса. То есть гармонические колебания он начинает совершать. Это означает, что пружина деформируется не только под действием веса груза D, но еще под действием что вот движения этого закрепленного конца. Найти уравнение движения груза D. Ну, вот теперь мы разобрались, что нам дано и что нам требуется найти. Естественно, применим к решению и так далее. Я уже говорил, мы будем решать уже из названия раздела, ясно. Мы будем решать дифференциальное уравнения. Теперь давайте мы запишем, что же нам дано. Давайте попробуем это сократить. Итак, нам дано, что же нам дано? Масса груза D нам дана, масса груза Е e нам тоже была дана. Масса груза D у нас была 2 килограмма, масса груза Е e у нас была 3 килограмма. Это одна часть данных. Далее. Угол наклона нам был дан. Альфа равно нулю. Извиняюсь. Альфа равно 30 градусам. 30 градусам. Ну, там еще было, что сила трения R у нас равна по модулю нулю. То есть, сила сопротивления равна нулю, поскольку на гладкой поверхности двигается. Ну, еще были даны упругие характеристики пружины. Коэффициент жесткости, который был равен 6 ньютон на сантиметр, но мы сразу 600 ньютон на метр. И кроме того, была еще дана какая характеристика? Характеристика движения груз... свободного конца груза. Да, нам был, естественно, дан чертеж. С этого надо, пожалуй, начинать. То есть Нам был дан рисунок 1: Вот это у нас наклонная плоскость твердая. вот это ее угол наклона альфа 30 градусов которые равен значит так вот у нас закрепленный конец пружины вот сама пружинка вот у нас масса d которая движется под действием каких-то сил при этом Одновременно еще что у нас происходит? Вот этот конец пружинки тоже у нас совершает какие-то движения. Причем эти движения имеют вот такую величину. Проекция КСИ. Соответственно, вот это самая КСИ у нас... И будет равно, чему там было равно 0,02 метра уже обратите внимание и закон синуса синус 10 т в метрах. Что нам требовалось найти? Нам требовалось найти уравнение движения груза. Строго говоря, повторюсь, уравнение движения это зависимость радиус-вектора от времени, но в данном случае, поскольку движение одномерное, нам удобно вводить как систему отчета. Естественно, нам удобно вводить систему отчета. так что вот ось x у нас ляжет вдоль прямой, по которой движется груз D. Соответственно, нам надо будет найти только зависимость x от t. В данном случае вектор у нас, поскольку движение прямолинейное, вполне описывается ее проекцией на вот эту ось движения. То есть нам требуется найти вот такую зависимость x от t. Ну что ж, давайте мы разделим пополам нашу доску опять. Вот таким макаром. И попытаемся вспомнить здесь необходимые для нас уравнения, законы. И методы решения таких задач. Все это мы сделаем во втором фрагменте.